Итак, мы продолжаем путешествовать по Северному Причерноморью. Сейчас мы едем в город Шабла. Шабла – это место, где есть лечебное озеро с лечебной грязью, которое используется в лечение, ну или калолечение по-болгарски. Мы сейчас поедем в это место и посмотрим этот населенный пункт. Шабла вообще там красивый маяк и еще есть какие-то достопримечательности мы посмотрим это красивое место день сегодня хороший, солнечный, но не жаркий и это очень хорошо температура меньше 30 градусов 27 даже 26 поэтому я надеюсь наше путешествие не будет утомить давайте как бы проедем немножко посмотрим дорогу мы едем по-прежнему на дорогу на уран-кулак. Вот такое у нас красивое сегодня небо. Просто изумительное. Такая факторка. Мы едем в город Шабла. Это курортный город Болгарии. Расположен на побережье Черного моря. Находятся в Добрической области и входят в общину Шаблак. Население его всего 3000 человек такие сведения дает Википедия об этом приморском городе. А мы сейчас его посмотрим. Дороги. Сейчас мы приехали на маленький рыночек и сейчас купим помидорчиков. Или арбузиков, или все вместе. Посмотрим, какие будут цены. Все расскажу. Ну вы сами видите, что цены не дешевые. Помидоры 3 лево, арбуз 0,7 лево килограмм. Я заплатила за арбуз и за, за помидоры где-то 8 лево. Вот фарша Вот нам туда. Вот у нас шабли красивенько, цветочки кругом, ну, красивые деревья цветущие, вот такое местечко. Вот какая кышта симпатичная, кышта Мираж. Вот сейчас мы поворачиваем. Яблочки, да? Этого. Какой сосничок, до Да, белые. Да, белые, С Прям на инвалидных колясках. Арбузики. тоже Шаблинска Тузла. То есть мы едем на шаблинскую Тузлу. Ой, какой шаблон. Это, видимо, какой объект. объект. Туристические Ну, конечно. Мы подъехали к Шаблинскому Здесь вот все паркуются в тенечке. Кто где, правда? И тут что-то очень много отель, Нави. Поедем, по да, поедем, поедем. Мы сейчас поедем туда. А они, наверное, здесь все принимают. Вот нам надо туда. Да, просто. А вот вон там... море, море, я вижу, море. Ну, мы сейчас едем, посмотрим эту ну, бухту. Вот это озеро. Честно, собственность кто-то Да, тут это кемпинг, наверное потому что я видела палатки в Болгарии все просто тут можно куда-то приехать прям на самый берег не всегда как бы тут ничего не лимитировано вот я по крайней мере не вижу здесь такого прям паркинг, паркинг. все под деревьями в кустах в каких-то местах и эвакуатор за кустом ну конечно. Вот нам надо к табиле поближе. Мы сейчас будем фотографировать табилку и посмотрим, что и куда мы тут подъехали. Мы приехали на Шаблинские озера. Табло, конечно, все в неприличном состоянии. Не все так плохо. Здесь установлено новое табло. Так, что тут у нас? Это описание маршрута. Расстояние 3 километра. 50 минут спокоен ход. Итак, Шаблинская тузла это соленое озеро, отделенное от моря песчаной косой, шириной 140-170 метров. Озеро неглубокое, где-то до 0,6 метра в глубину. Соленое средняя – 40%. Летом оно пересыхает. Дно озеро покрыто лечебной грязью, то есть лечебно-кал. Запасы грязи солидные, 200 тысяч тонн. И эта грязь активно используется в бальнеологии, в кололечении. Так что вот так, такой у нас план. Вокруг, можно ходить вокруг этого озера. То есть здесь такой вот так, Да, пеший маршрут. Спокойный ход 50 минут. Но мы, конечно, если только можем проехать на машине, если удастся. Грязь, я так понимаю, вся высохла. И они там ходят и чего-то ее там копают. Ищут. Ищу. А вон там кромка воды или, мне кажется, вот там подальше? Может быть, надо туда а проехать? А там грязи не Ну как это нет? Грязь везде, я думаю, там на дне должна быть. Поэтому вот, ребята, так выглядят наши лечебные грязи и люди, которые занимаются кололечением. Все ходят вокруг и думают, как туда попасть. Да, площадка для съемок у нас, конечно, такая, что я думаю, что мы можем здесь навернуться, но ничего, зато есть, можно сверху снять что-то, так что это тузло пересохло. А вот здесь стоят кемперы, по-моему, это все-таки кемпинг, вот. Ой, на этом дереве растут свиды, Дерево все завел в ю, а запах здесь соснул. Очень хороший. О, какие ягодки, смотри. Вот это шабла, вот это паркинг три лева. Обратите внимание на автомобили, автомобили которые перед нами. Это Москве 400. Какой? 11? Это да не 412. Да, это ретро а автомобиль. Мы... Да. Вот такой чудный пляжик. Сегодня волны везде. И у нас на Азлатуке здесь тоже есть. Вот такой пляж. Вот такой большой. Мелкий пляж. Я думаю, что это дикая часть пляжа все на полотенцах, а там? А вот здесь, да, здесь шелунги. А вон там еще есть. Там можно стоять с кем-то. Мы в кафе на пляже. Сейчас что-нибудь перекусим. Кофе полтора левая. Ну, так идешь. Супо. Есть тараторчик. Тараторчик, кстати, триллер. Да, супер. Вот, давай, мизь. больно, лечится. Королевская миссия. Весь перед камерой. Нет, вот у меня смотри, какая. Вот такой у нас сувенир. Наелись в кафе вот этих самых прекрасных черноморских мидий. Было очень вкусно. Так что я что вот такую качельку. Да, хорошо видите, качаемся. Качаем. Бунгало 21 век. И тут есть рыбина супа, кефан. Миди семь на берегу Блиоси. Вот едем на маяк. Вот маяк. Мы сейчас мы его поснимаем. А Тюлинова будет там. Туда тоже проедем сейчас. А сейчас пока мы поснимаем фару. На картинке оно такое красивое-красивое. А здесь такой блин будет вы. А вот здесь это видишь комплекс. Красот около фару. Хотел ресторан. Ой. А что такое кария? Карел. Карел. Проект, создавающий на Рыбарское селище. А, это у них тут Рыбарское селище. А что за античные скульптуры? Да, тут был античный храм, этот что-то не осталось? Мы идем в пирамиду. Вот смотри, солнце, звезды, бесконечность и луна. Здесь вот надо мной такой светящийся шар. Сейчас пойдем читать. Вон там целая да. наука. Пошли. Мы сначала ходим, смотрим, а потом читаем. А тут какие волны и опять же военная зона. Но ничего, маяк можно и так снять. Вот здесь он виде лучше всего. Неси с помянем, когда за первый пыт в виде фара на нос Шабла. Никто не помнит, когда в первый раз увидели этот маяк на носе на мысе Шабла. Вот тут целое описание Это надо долго читать Что это засипало Четыре павильона Раз, два, три, четыре И мы были в пятом Так, правда Четыре павильона, они все находятся на одной линии Удивитесь. Еще раз фару Какие-то трофеи Детали корабля очень. это же винт Который в воде Табло то есть для англичан специальное табло. Что это такое? Шабла лайтхаус, Гринский фар. То есть маяк. Маяк Шаблана и старый маяк на Черноморском, Болгарском побережье. Этому маяку 160 лет. Это самый старый и высокий маяк в Болгарии. 32 метра. Это уменьшенная копия Александринского маяка. Свет его виден на расстоянии 17 морских миль. Стены маяка достигают 20 метров. Говорят, что в одной из стен забуровано послание к грядущим поколениям, которое откроют в 2056 году. Такие на фне моторного винта. Вот такой прекрасный вид. А собачки просто охраняют эту территорию. Мы сейчас едем на Тюленова. Вот такой памятник с советским летчиком. Установлен на берегу, когда едешь в Тюленово. И тут написано в память о смелых советских летчиках. И все они перечислены. Воронин, геройски погибших 17 мая 1944 года, борьбы в Викторовске, захватчиками славы и вечным признаками. Вот такой памятник. Мы случайно увиделись с дороги, приехали посмотреть, кому же этот памятник. И оказалось, как всегда, советским воином. Вот здесь такое красивое море. Ой, как здорово. Это просто что-то. Какой чудесный вид. Это мы сейчас едем в Тюленово. Посмотреть там, может, не камни, но здесь по дороге камни ничуть не хуже. Изи, это все выглядит вот так. То есть это камни, целое плато. А вот там наверху, на берегу, стоят кемперы и любуются этой красотой денно это здорово. Видео памятника созерцает красоту. Вот такие волны. красивое место волны и маяк виден и пляж даже здесь есть и этот пляж он такой тихий потому что отделен естественными камнями от основных волн и тут получились такие естественные волнорезы о происхождении названия поселка Тюленова есть своя легенда в первой половине 20 века здесь отдыхала королева Мария. Ей подарили пару тюлени, которых она выпустила в море. Они благополучно размножились и кишели у этих берегов. Деревню назвали тюленова, но последние десятилетия тюлени здесь никто не видел. Такие чудные отели. Прямо на самом берегу а тут артфест вот смотри 18 19 20 июля здесь был артфест такой пляжик здесь даже были чьи-то стихи но уже их видимо посрывал ветер а вот это вот бухта да одна русалка есть вот там сидит в водичке уже солнца нет да здесь уже все вот этот отель называется Тюленова. В нем полно народу. И всегда здесь полно народу. Как сколько раз бы мы не приехали, какое время дня бы мы здесь не сидели, народ всегда сидит на террасах, наслаждается видами. Купаться здесь ему некомфортно. Но особо смелый он может побачить ножки. Кто очень хочет купаться, пожалуйста. Здесь отовсюду красивые виды, но из этого ресторана, я думаю, вид самый-самый красивый. Каяк, раскопка, лодка и рыболовка. Ракурс прост. Блогер изнемок. Отдыхает блогер. Приехали в Челиново, здесь полно народу. Волны. И, в общем, пока купаться негде. минеральной воды тепленький да. и запах есть да. сероводородик хорошо Я до нее но там как не и надо да мига. тебе уже зачет Светюшенькой в Тюленево. Здесь очень здорово, красиво. Солнце уже садится. Съемки на закате. Светит прямо в глаз. Светит прямо в глаз. Если ты видишь, если кто-то видит, там стоит икона это поставил видимо для блогеров которые туда лезут и чтобы не упасть она их защитит Вот это типичные болгарские строения. Черепичная крыша старинная, мазанка из камня. Наверное, ей уже не одна тысяча лет. Современного турецкого яга. Это точно. Сначала я вижу здесь палатку большую. Кто-то здесь решил все-таки остановиться. А вот здесь написано, это дорожка. И, да, и даже здесь не написано, где мы. Весь ты тук. Где а рыба? заряжает от солнечной батареи свои телефоны. Ну, вон, не знаю. Тут, кто живет в палатке, я думаю. Вот дикие пещерные люди приготавливаются с едой. Да. Вот она, площадочка для выступлений. Хочешь, пой, хочешь, танцуй.